На протяжении долгого времени Чехословакия была успешным государством, которое активно развивалось. Однако властям хотелось увеличить рост экономики. Критика сталинизма, появившаяся во времена Хрущева, привела к усилению реформаторского крыла в Коммунистической партии Чехословакии. Далее я ее буду просто называть КПЧ. Во второй половине 60-х в партии набирала идея о «социалистическом третьем пути». Хотя, как говорил один из президентов современной Чехии, «третий путь» видя только в третий мир. Реформы в Чехословакии начались еще с 1967 года, и результатом стало появление частного такси. Ну, такое себе. Наконец, в ходе партийной борьбы, в 1968 году к власти пришли реформаторы во главе с Александром Дубчиком, которые поставили перед собой цель построить социализм с человеческим лицом. В результате реформ в СМИ активно продвигались антисоветские настроения. КПЧ теряла власть. Попытка внедрить рынок в плановую экономику провалилась. Из-за этого люди были недовольны властью. Страны Запада с интересом наблюдали за Чехословакией. На территории Западной Германии, рядом с границей Чехословакии, находились войска ФРГ и США, которые были готовы к тому, чтобы в один удобный момент ввести войска и вывести Чехословакию из Варшавского договора. СССР и страны Варшавского договора не могли просто сидеть и смотреть на все это со стороны. Надо было предпринять какие-то действия. Первоначально все пытались решить мирно. Дубчик кормил Брежнева своими обещаниями, что «все будет нормально, ща исправим». Да, «Мы говорим одно, а делаем другое». Однако ничего не было предпринято. Ситуация становилась все страшнее и страшнее. Поэтому в конечном итоге было принято решение вести войска стран Варшавского договора в Чехословакию. Впрочем, если верить Валентину Фалину, Человеку, работавшему в то время в Советском МИДИ, Дубчик сам просил вести войска. Все закончилось тем, что после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию были отменены реформы, и страна вернулась на прежний курс. Из КПЧ были выведены реформаторы. Единственное, что изменилось, так это то, что Чехословакия из унитарного государства стала федерацией. Причем это произошло уже после ввода войск. Оставался главный вопрос, кто будет управлять Чехословакией? Один из кандидатов это Василь Билек. Первоначально он поддерживал Дубчика, потому что хотел Словакию сделать менее зависимой от Праги. Однако потом, видя, что Пражская весна ни к чему хорошему для Компартии не привела, начал поддерживать сталинистов. И наравне с несколькими однопартийцами подписал пригласительное письмо в КПСС, которое просило Советский Союз принять меры для спасения социализма. Придерживался просоветских взглядов, да и вообще по национальности украинец. Также это письмо подписал Аллес Индра, тоже сторонник сталинизма. Во времена Пражской весны, дабы в лишний раз не устраивать внутрипартийные разборки, его назначили председателем комиссии по формированию Коммунистической партии Чехии. Его отличительной особенностью являлось то, что он хотел создать абсолютно новое, альтернативное рабоче-крестьянское правительство, в котором, конечно же, он был бы главным. Из-за этого у него была испорчена репутация. Еще один человек, который мог бы стать правителем Чехословакии, был Вильям Шалгович. Несмотря на то, что по взглядам он был сталинистом, Дубчик специально его назначил курировать органы госбезопасности Чехословакии, дабы сделать вид для СССР, что типа он принимает какие-то меры против контрреволюции. При этом сам Дубчик был уверен, что он с Вильем лучшие друзья. Тем не менее, Вильям, будучи лучшим другом Дубчика, сыграл ключевую роль в подавлении Пражской весны. Так, например, благодаря ему армия Чехословакии не оказывала никакого сопротивления советским войскам. Все эти люди, несмотря на лояльность Советскому Союзу, были сталинистыми и в дороге после «Пражской весны» не были особо популярны. Поэтому, дабы в лишний раз не обострять ситуацию, было решено сделать лидером человека, который был бы приближен к дубчику. После того, как в Праге люди более-менее успокоились, через год, то есть в 1969 году, произошла смена власти. Новым лидером Чехословацкой социалистической республики стал Густав Гусак. Ранее он активно поддерживал Пражскую весну, однако в дальнейшем перешел на сторону СССР. Перед Густом стояла непростая задача. Население ЧССР возненавидело Советский Союз. Власть воспринималась как марионеточное правительство. Нужно было стабилизировать ситуацию. Именно так и начался период нормализации. У чехословаков было два исторических пути. Первый путь это поступить как Янашкадр, то есть... Первое время держать всех в жесткой руке, а потом умеренно реформировать страну. Либо же второй путь – держать всех в жесткой руке, пока самые ярые крикуны не заткнутся. Возможно, Густав хотел бы пойти по венгерскому сценарию, однако ему мешало консервативное крыло партии. Люди, которых я ранее озвучивал, так или иначе стремились к власти. И поэтому в любой удобный момент, как только Густав сделает неверный шаг, готовы были сразу же настучать Брежневу. Из-за этого Густу приходилось с ними считаться. Однако, чтобы прям уж совсем им не подчиняться, он предпринял несколько действий. Во-первых, этого лучшего друга Дубчика, который курировал органы госбезопасности, отправили военным аташе в Румынию. Пусть там он будет со всеми дружить. Во-вторых, в ЧССР, как и в Социалистической Республике Румыния, существовала должность президента. Ее занимал Людвиг Свобода. Он был достаточно опытным политиком во времена пражской весны поддерживал дружбу с Советским Союзом, посещал разные страны, в том числе и не из соцлагеря. В 1973 году его переизбрали президентом Чехословакии. И тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. Густав Гусак активно проводил репрессии против тех, кто так или иначе поддерживал пражскую весну. Ну, как бы в этом и суть нормализации. Это были разные слои населения. Понятное дело, что никакой смертной казни не было. Давно уже не времена Сталина. Сейчас же не тридцать седьмой год, правда? Че хочешь, то и говори, тем более в интернете. Но, тем не менее, правительство не забывало показывать всяким крикунам, кто здесь власть. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да что прятаться-то? В основном увольняли с работы и исключали из различных организаций. Некоторых людей арестовывали. Уничтожить полностью оппозиционное движение так и не удалось и периодически напоминало о себе. Людвиг Свобода не поддерживал чересчур резкие репрессии, из-за чего вступал в конфликт с консервативным крылом партии. С 1974 года у него начались проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог нормально исполнять обязанности президента, однако уходить по-прежнему отказывался. Густав Гусак воспользовался этим моментом. При поддержке консерваторов парламент принял закон, по которому президент автоматически смещается с должности, если он не в состоянии исполнять свои обязанности. Сместив Людвига, Густав Гусак укрепил свою власть, став президентом ЧССР в 1975 году. Ну а теперь перейдем к экономике. После ввода войск все ранее начавшиеся рыночные реформы были отменены, и страна вернулась к плановой экономике, и на самом деле был успешный экономический рост. Уровень жизни повышался, благодаря чему протестные настроения утихли, промышленность была на высоте, и большинство жителей бывшего СССР быстро узнают чехословацкие трамваи, автобусы, троллейбусы, грузовики и так далее. Товары из Чехословакии всегда были высокого качества и пользовались большим спросом в соцлагере и на Западе. В общем, Чехословацкая Социалистическая Республика была мощным государством. Во внешней политике Чехословакия при периоде нормализации поддерживал Советский Союз во всех вопросах. Густав Гусак дружил с Леонидом Брешневым, хотя, конечно, Хонекера в этом плане никто не сможет догнать и перегнать, но тем не менее. В 1975 году Чехословакия, наряду с другими странами Варшавского договора, подписала Хельсинские соглашения, которые включали в себя соблюдение прав человека в рамках национальных законодательств. Для оппозиции это оказался лишний повод, чтобы упрекнуть власти в «несоблюдении прав человека». В 1977 году около 500 человек подписало петицию под названием «Хартия-77», в которой выдвигалось требование к правительству уважать права человека. Кстати, среди подписавших был пока еще мало кому известный Ванслав Гавел. В ответ на это власти предложили людям подписать другой документ «Антихартия», который осуждал диссидентов. В итоге «Антихартию» подписало больше человек, так что попытка оппозиции кинуть камень в огородком партии оказалась неудачной. Кстати, интересный факт. В 1978 году Чехословацкая Социалистическая Республика стала третьей страной после СССР и США, имеющей своего космонавта. Причем Леонид Брежнев сам принял решение, чтобы Чехословакия заняла почетное третье место. Последующие места займут другие страны соцлагеря. Густав вообще чем-то похож на нашего Брежнева. В это время у чехословаков тоже была эпоха застоя. Гусок был трижды награжден героем ЧССР. Однако проходили времена. В Советском Союзе Леонид Ильич Брежнев умер в 1982 году. Далее в КПСС усиливались позиции реформаторов, и таким образом в 1985 году к власти пришел Михаил Горбачев. Густав Гусок с презрением относился к перестройке, однако из-за влияния Советского Союза правительству ЧССР нужно было как-то сымитировать свою перестройку. В то же время в партии усиливались реформаторы. В 1987 году было произведено разделение высшей партийной и государственной власти. На тот момент Густав Гусок был уже очень старым, и поэтому принял решение покинуть должность генерального секретаря, сохранив при этом должность президента. Новым генеральным секретарем стал... Милош Якиш. Он был противником реформ. Параллельно с этим в стране с каждым годом усиливалась оппозиция. К концу 1989 года ситуация накалилась. В ноябре в Праге состоялось большое студенческое шествие в честь годовщины похорон одного из чешских антифашистов. Постепенно это шествие приобретало антиправительственный характер. Полиция разогнала эту демонстрацию. Затем кто-то распространял ложную информацию о том, что якобы полицейские сбили до смерти одного из студентов. Несмотря на то, что это был фейк, оппозиция воспользовалась этим. И начались массовые протесты. Правительство теряло контроль над ситуацией. Тогда генеральный секретарь Милош Якиш заявил, что будет вести переговоры только с теми, кто признает социализм. Но это не помогло. Тогда Якиш хотел подавить протесты силой, но партии и силовые структуры отказались. Дабы разрядить обстановку, КПЧ отстранила Якиша с поста генерального секретаря. И в дальнейшем в партии постоянно менялись лидеры. Коммунистическая партия обещала вернуться к пражской весне, но массовые протесты требовали отстранить КПЧ полностью от власти. В итоге в декабре было заседание круглого стола, по результатам которого была отменена статья о руководящей роли КПЧ. Президент ЧССР Густав Гусак подал в отставку. Следующим президентом стал лидер оппозиции Ванслав Гавелл. В 1990-м Коммунистическая партия Чехословакии потеряла большинство в парламенте, а в марте того же года из названия страны убрали слово «социалистическое». На этом период нормализации закончился, а ЧССР в ходе реформирования перестала существовать. Вначале страну назвали Чехословацкой Федеративной Республикой, затем Чешской и Словацкой Федеративной Республикой, а потом такое государство, как Чехословакия – прекратил свое существование 31 декабря 1992 года. Причем, сами Чехии и словаки были против разделения, но их никто не слушал. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!